Она все автоматически. Посмотреть будет. бы. Цена, ну, ну, наверное, автоматическая. Ну, да. все я с ну, я клас. Да? Вот сюда вот, смотри, вот на девушку. Видишь? Правда. Всё вот лицо. А с ней съемка идет, да? Угу. Правда? Съемка идет, да? Да, и слово, реж написано. Угу. И красная лампочка горит, да? Да, всё. красота, все.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 Петрович, я звонил домой. Но я же пришел. Спасибо. Иди сюда, Держи на плечи, вот руку сюда застань, вот смотри Саша, а Сережа, только вот эту кнопку не нажимай, руку сюда, сюда. Вот сюда Тут не строго сверху ничего Вот особо сюда. Вот эти кнопки, вперед назад. Какие? Вот. дальше. Вот. Mm -hmm. ну, я не знаю. Плохо. Сейчас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 Она только продает. что Почему нет? Я сейчас смотрю, Если меня Гости Нет, мы уже Программа третья, Сейчас работаем, Что ты нашел? Головные а, наши, сейчас интересно. Ты меня уже сколько снимаешь, слушай? Сколько мы? Сейчас у нас Снимай, Сереж, останови. Нет, нет, без этого... А что крупным планом. Борис тут когда же банк был, поэтому денежное место должно быть, да, Веросик? То время Жаманград, меч более шедрый управляющий был, не такой жадный, как Вера Васильевна. И на руке. Пока еще ну хватит снимать. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Держи. Постоят, пообщаются, что? отпустили. Через паузу. Видишь? Не, это Как Как видишь? Да ты что, Все, видишь? Ну, вон, минут, не режь. А, вот эти... А да? ну, что, они не то даже. Все, ну, ну, ну, ну, Двери у нас для всех открыты. Мы пригласили вас поделиться своей радостью. Наша фирма построила, реконструировала и открыла, построила вот это заняемо, пекарню, мини-пекарню с этим магазином. Здесь у нас будет горячий хлеб по распорядку ежедневно, кроме воскресенья, все время будет для вас, вашим услугам предложить горячих будет кафетерий мы постанов, поставим оборудование для мороженого мороженые смеси будем завозить готовые с россии и для детей вот летом напитки, мороженое будет вот как кафетерий я, это, мы все живем хлеб на районе и всегда кушали плохой хлеб, а я считаю, что мы считаем, что мы должны есть самый лучший хлеб потому что все мы его производим и весь наш район связан с хлебом. Наша, наши девчата, надеюсь, как многие говорят, что вначале хороший, а потом плохой. У нас будет хлеб с качеством улучшаться с каждым днем. Вот то, что вы сегодня едите, завтра будет лучше, и так беспрерывно идти. Вот это наши девчата, которые вас будут обслуживать. технолога у нас Лидия, Лидия Вы ее, наверное, все знаете. Она отвечает за качество хлеба. Вся наша команда здесь вот главный механик Симбилимес, Ахсахал наш Казубайч, бухгалтер, Маша бухгалтер, Лены. По по не трогай. Просто избавывается. А, да. Хотят хороший хлеб не хотят плохой. Хотят привезут, хотят не привезут. Хотят торговать нормально, торговать нормально. Хотят ненормально. Говорят, с магазина выйдете на час, кто-то едет. Глава областной администрации едет. Выйдет на час, мы тут ну, тоже. Значит, народ ходит вокруг вас, я, я тоже был в этой, в этой категории. Походили, походили сейчас, они опять, заходите, как, знаете, как Баранову сюда-туда гоняют. Это просто не солидно, вот они зашли до такой степени. Поэтому за саму идею, что, значит, надо водрузить это альтернативное производство, я думаю, прежде всего надо благодарить, наверное, Леонида, наверное, он, да, ты наверное, Все-таки. Василий Павлович, что вот. Ну и, конечно, тебя, свои коллеги поддержали, старались, ну, поддержали. Молодцы. Это раз. Теперь, товарищ, я думаю, что мы им пожелаем, чтобы это предприятие было, конечно, так вот на вид вроде ничего, чтобы оно, значит, и дальше преображалось, и, так сказать, по такому визуальному, визуальному осмотру, и посодержанию чтобы в этом э, предприятии действительно вырабатывался хлеб разных так сказать этих самых разного ассортимента и хорошего качества как-то до этого вот Леонид в беседе говорит правда он долго обещал но все-таки выполнил свое дело говорит я все-таки буду ходить долго но я не буду кирпичи печь это значит бросок в адрес операции не буду кирпичи печь я вначале Думал, что он теплище, думаете, производить. Нет, я говорю, печь не буду, буду, буду. Хлеб настоящий, горячий хлеб, мягкий хлеб. Чтобы клиент пришел в мой зал, купил, понимаете, просто горячий, хороший хлеб. Это, э, так, это так сказать, ну, настрой хороший. И бы, чтобы пожелали, чтобы он значит, был широкий и чтобы полный достаток. Я не знаю, как рассчитывать товарищи с этого, но мне он как-то сказал, говорит, ну я буду килограм 500 давать. Нет, в ну 10 Нет, ты мне сказал да. 500. Я бы слушаю 50 малого. Да. Ты посмотри, что такое 500 килограм. Ты посмотри в магазине, как это самое. Как только открывается, тебе появляется, значит, полный этот самый людей. Конечно, же там люди 50 килограм. Ну, потом, видимо, он все-таки переосмыслил, и сейчас уже видите, заявляет другую сефру. Хотелось бы, чтобы она наращивалась цифра. И не только кипич. И батон чтобы был, и вот там эти осайки какие-то, знаешь, это все-таки все хорошо. А тоже понимаете, это жизнь из-за чего? Это, конечно, не упрек не нашим урумбасарам главы. Они тут присутствуют, не в упрек. Дожили из-за того, что значит, район, производящий хлеб, дающий сотни тысяч, понимаешь, это самое э, хлебогосударство. Ведь средняя сдача хлеба у нас 12 этих миллионов в год. В за все годы. Это уже много. И мы должны за то, что значит, хлеба нет. Мы должны за то, что, понимаете, этим кирпичом, который как раз у нас, значит, давило, должен удовлетворяться, а только какой-то не купишь. Поэтому, вот, хотел я немножко задерживаться, но ничего. Поэтому, я думаю, что вот, вот такой ассортимент широкий. И постоянный. Теперь, если будет хороший качество. Если будет такая регулярная поставка, то потребитель будет удовлетворен. И если будет ваша тенденция, ваша коллектива такова, чтобы иметь прибыль, вот это предприятие обязательно будет прибыль, но не сверхприбыль. Вы должны свою продукцию давать ниже той продукции. Вы должны смотреть на свою продукцию с точки зрения отношения к потребителю. Не с точки зрения отношения капитала. Понимаете? Пусть ваша прибыль, я не говорю, что вы должны убыток, нет. Но накручивать 80%, 100% прибыль, это, это бессмысленно. Это не думайте, что уменьшит ваши доходы, нет. Это наоборот увеличит ваш оборот, увеличит этот сам, выработку вашей продукции и оборот убыток. Это покроет то, что вы в процентах не забираете, покроет это, ну, здорово. Он, пусть явление искали, хоть он по специальности и журналист, он знает. Тогда главный бухгалтер. Понимаете? Так что, значит, вот в отношении цен, у вас тут должна быть политика, умеренно, так сказать, коммерсантная. Вот это хотелось бы пожелать. Я думаю, так, если коллектив вот так будет работать, конечно, все, все население будет благодарно. И надо, чтобы ваш хлеб распространился, не только под Нарайцентр. Чтобы ваш хлеб, понимаете, нашел славу за пределами даже района. И только за пределы брать центр внах, а за пределы брать. Вот смотрите, сейчас братский слухоз возит хлеб. Два раза в неделю возит. Там не Вот я сегодня брал там хлеб в братский, не в нем копирации. Народу пол постоянно полно. И что удивительно, работник коперации, который продают хлеб, свой не берут, а берут братском. Сегодня они брали. Вот если не верю, то судьба может подтвердить. Мы боимся. Это о чем говорит? Это вот о том говорит, что значит такое ну, внимание к вашему хлебу, значит, уважение к этому братскому хлебу. А если вы братский пойдете по качеству? Ведь позор, до братского была только Вильямсовская Как только с райцентра центра кто-то едет, в командировку, Наведение с Вильямса привезли хлеба. Там действительно хороший хлеб. Сейчас в Вильямсу появился этот братский, Айдарлинский, теперь мы, значит, вот, уже, вы, смотрите, вот где-то Сакева уже запустил сперва. свой производство. Это хорошо. Сейчас вот эти производства хлеба должно идти по такому пути, потому что вот глава областной администрации, если вы считали, на совещании сказал, фонды будут, ну, может быть, первый пал, может быть, в крайнем случае полгода, потом никакие фонды, потом значит, вы сами обходите своими делами. И поэтому, значит, Рейс Союз, видимо, свое производство прикроет. Если фондов не будет, то они же покупать не умеют. Понимаешь? Так что, значит, вот эти должны нам обеспечить вот это дело. Я думаю, товарищи надо поблагодарить и пожелать им успеха. Давай. Ну что я хотел. Мы э, с вами же сидели вот, в прошлый раз. Вот Василий Павлович тут про райсоюзовский хлеб говорил. Я только это хочу говорить. Вот в последнее время бывало я хлеб, э, ну, на семью покупал банку и на три дня хватало. День кушаем сами, второй день кушаем, а у меня еще Байкал есть. Третий день Байкал кушает. Вот поэтому хотелось бы, чтобы для Байкалов мы другое нашли. Так, хлеб было все-таки для людей. Я все-таки, то, что говорил Василий Павлович, с этим я вполне солидарен. Как я понимаю, политэкономия, как меня учили когда-то сам, старался учить кого-то писать контрольные, как говорится, работы по политэкономии, вот все-таки это походит на политэкономию. Не то что обкрадывание, то, что вы сделали все это для людей. В этом здании что было, все знают, кто жил 30-40 лет, Вера Васильевна тут, да мы, как и это, все знаем, где, что, где было. Мы знаем, с, этого, с этой комнаты тоже, наверное, сотни, может быть, на тысячи лет тоже получили, если в общей сложности считать. Но а теперь Леонид Вахаевич своим коллективом решил сделать самые благородное, самые приятные, чтобы мы были удовлетворены. Я надеюсь, что Леонид Вахаевеев, коллектив ваш хороший, я уже давно знаю. Они вашу личную идею поддерживают. Просто мы сегодня думаем, наши, наверное, мысли восполнится. Жена успеха. Да. в день два раза люди за хлебом заходили. Соблазнять. Я... Хороший Сергей Павлович, пожалуйста. Значит, товарищи, мы сегодня вот здесь, которые собрались, это часть наших жителей нашего села. Вот. Ну, Правда, мало собралось их, зал не позволял всех собрать здесь. Но я должен сказать, что значит, мы с вами присутствуем сегодня при историческом событии нашего района. Хоть маленьком, но событии этого района. Жаль, что вот Петр Амьянович слишком рано книгу выпустил. И это вот значит, события не вошло в эту книгу. А, да. значит, сегодня хотелось бы вот что, поблагодарить этот коллектив, значит, в лице его руководителя Ленин значит, за ту предприимчивость, за тот разворот, что вот превратил, значит, в районном центре, на главной улице райцентра, значит, э ветхое здание бывшего нарсуда, которое валилось практически, вот но ну, превратил в сказку, ну, будем считать, что сказку превратили. Вот. И по архитектурному оформлению здание, значит, преобразилось, и немножко, значит, он украсил, значит, наш райцентр вот этим зданием. Хотелось бы что, вот, пожелать коллективу Елене Двахаевичу, чтобы он дальше так, такими, значит, темпами двигался, вот, развивал, значит, свою деятельность, коллективу, значит, больших творческих успехов, здоровья и всего самого наилучшего. Господин Дашевский специально пришел нас поздравить. Короче. Я хочу поздравить во-первых, тех, кто это здание переоборудовал, кто в нем работает и всех, кто, кто туда пришел с тем, что у нас Появилось больше возможностей для жизни. Хлеб ⁇ основа жизни. Хлеб будет у нас. А будет хлеб, будут песни и все остальное. И будет теперь значит, о качестве разговора нету, Но пускай теперь и за ценами смотрит в сторону, в сторону глядишь снижения. В, в сторону покупателя. Вот что хотелось бы пожелать. А нам, чтобы мы, значит, брали хлеб на выбор, брали разный хлеб и были, были будем довольны. Спасибо Леониду Лохаевичу и его команде. И чтобы они вот этот объект, там где мастерские у них, там производственные объекты, чтобы они обогнали по обороту и доходности и прибылям чтобы не обогнали тот магазин. Чтобы производственная сторона главнее. Пусть у них и к этому стремятся. Сколько смогут. И большое спасибо за то, что сделали доброе дело для населения. А себе, себе, я думаю, им накладне останутся. Может отсюда вообще-то всем. Откуда Знаете, вот это здание я знаю с 1957 -го года. Редко, наверное, кто здесь. Вот Константин Иванович свидетель. Вот. И действительно, оно уже было разрушено почти. И мы думали, что тут куча будет какая-то. И вот благодаря все-таки такому человеку, Спасибо. это, ну, наверное, душа в него и милосердие все-таки, вот это, наверное, много значит, что вот такое разрушенное здание превратить вот такое доброе, я считаю, доброе вот такое здание... С которого, конечно, все будут уходить с улыбкой. Я думаю так. Потому что мы даже подошли, когда к зданию уже запах такой нас привлекал э -э чудесный. Действительно, мы стал, стал, стал скобались уже о прекрасном хлебе. Хотя действительно, что наша область и вообще Казахстан, что мы ходим по этому хлебу. А -э действительно, не, не видели уже давно этого хлеба. Хочется пожелать... Особенно начинателю этого доброго дела крепкого здоровья, всем работникам вашим э, добра, счастья. И чтобы люди отсюда выходили всегда с улыбкой. Всего вам доброго. Вера Васильевна, я рада в этом здании начинала свою трудовую деятельность. Да, Вера Васильевна? сюда выйдите, пожалуйста. Нам она по наследству от вас Ну, я поддерживаю всех кто выступал, потому что слова сказаны очень хорошие. Леониду, Вас... Леониду Вахаевичу спасибо за то, что восстановил это здание. Это бывший банк. Все, но потом Нарсуд запущенный, конечно, все, но сейчас оно выглядит, проходишь меж... мимо него, уже чувствуется, что стены наши стоят, а внутри, конечно, преображены. В общем, всего всем хорошего. Но работать только с прибылью. Пусть небольшой, но чтобы прибыль была. Чтобы коллектив радовался, что это, что они производят, что они, как, ну, чтобы, в общем, был доход, все, пусть небольшой на доход. Вот это я желаю. А и всем, конечно, счастья, здоровья, всего хорошего. Но и чтобы народ был доволен вами. Я главный доктор района. Ну что, как уважаемые члены коллектива Монолит». Очень действительно большое событие в нашем районе. Очень правильно, действительно, тот время, я вас план. все ходят наши мороженые, напитки, действительно. Вот иногда нашим молодежам никогда не хотят сидеть. Я <связывая> слышал, что поворачиваю, как пиво а потом коктейли, другие. Действительно, я поздравляю большим успехом, как говоришь. Я как только пожелаю вам. Всем, всем, всем, Значит, большое вам спасибо за все теплые слова, сказанные в адрес нашего коллектива. Мы будем стараться, чтобы ваши пожелания сбылись еще больше, чем вы нам пожелали. Мы будем стараться, чтобы вы всегда приходили два раза в день за хлебом чтобы всегда ели горячий хлеб. Мы будем, как Василий Павлович сказал, стараться, чтобы каждый приезжающий в Октявское наказывал, привезите обязательно хлеба с монолита. А теперь, если с нашему старейшине Василию Павловичу, который всю жизнь говорил, мы попросим разрезать ленточку. Нашего. Да, мы вам бьем. О, сучка, да? Спасибо. Да. Да. Спасибо. Давай. Давай. Как поговорка, вас идит плавать, Проходите. Проблема, да, еще никто не спрятался. Все, все, все,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 Ну, дети, дети, да, так, видимо, их перевезу сам пока. эту машину, Проходите, все пробуйте наш хлеб, все, пожалуйста. Не стесняйтесь. Люба, пробуй. Сестра, Саша, соль там, есть. А, соль, говорю, есть. А? Соль есть. Затем соль. У а, а, а, соль нет, <свят> Наверное, начну я Я раз на вас это. первый блинкома. А дальше будет еще лучше. А на Вот, Вот, да. Вот, Судай, мама. Судай, Да, да, да, да. Нет, Я не двоекаешься. Мы что? уносим от вас хлеб для рекламы. Да. Да. У вас еще да. будет тут для детей, что да. вы да. Да? Не ноги. Подожди, Подождите. Да. На дрожжах над этом хлебе, как и вашим девочкам, и вам, Держи. Держи, пожалуйста, слушайте. там не видать. Да. Да. Там не видать. Какая. Она тут как.